здравствуйте дорогие друзья с вами лаптев дмитрий давно не виделись я очень надеюсь что у вас все в порядке во время недавнего путешествия с семьей мы посетили очень живописное место это озеро зеленое расположенное в пяти километрах от города Реш Свердловской области. Возникло оно на месте старого карьера и имеет лазурно-зеленый цвет воды. Вокруг озера имеется автомобильная дорога и смотровая площадка. Откуда открываются сказочные виды. Красота этого места зачаровывает. Рыбы в озере зеленом практически не водятся, а вот искупаться при желании можно. Но делать это нужно с осторожностью, ведь озеро очень глубокое и холодное. Из-за минеральных веществ вода в нем плотная, поэтому от дальних заплывов лучше воздержаться. Зато для семейного отдыха и прогулок на байдарке это место подойдет идеально. Надеюсь, мой рассказ был вам интересен и полезен. Более подробную информацию о расположении озера на карте смотрите в описании. Спасибо вам за просмотр. Будьте здоровы. Всего вам хорошего.